доброе утро, специально снял такое вот видео, когда утром все только еще идут в садик, еще просыпается город, и вот здесь вот такая красота, посмотрите, как здорово, это я нахожу сейчас поселок Солнечный, ну, новый поселок Солнечный, вот здесь вот сделали такую пешеходную зону Да, здесь еще строится Но уже сейчас видно здесь Как в центре, знаете Есть Раховая, астраханская Где выросли деревья Поставлены скамеечки Также здесь Деревья еще нет, к сожалению Но уже все условия созданы То есть пройдет немножко времени Вырастут деревья И можно будет также как в центре гулять Спокойно по центру Также вдоль домов сделаны, как видите Дороги То есть Сделали с размахом, то есть не то, что там друг другу поставили. Очень красот... красиво, очень здорово, такое классное освещение, то что вот, обратите внимание на это их место. И вот детский садик для детей, куда утром приводят детей. То есть а родители спокойно идут потом на работу. С вами был Дмитрий Иванов. Благодарю вас внимание. Ставьте лайк видео. Буду вам за это благодарен. Всего хорошего. До свидания.